Всем привет! Сегодня мы разберем самую первую, ну начнем разбирать самую первую в мире видеоигру, которая называется Space wall Это экспериментальное видео. Если вы поможете мне, ну точнее больше сказать каналу, ну и мне тоже распространять это видео, если, оно вам покажется интересным то будут другие части потому что в этом разборе этой игры 11 частей делал этот разбор не я я задумался об этом чтобы сделать ну разобрать какую-то игру но нашел что уже кто-то это сделал вот соответственно Соответственно, ссылка на того, кто это сделал, будет в описании. Там все на не-нашинском, на английском языке. Поэтому, поэтому, если вам интересно это, то попросил бы распространить это видео там в своих группах, еще где-то. То есть, если это видео буквально в первые минуты после выхода начнет набирать миллиардные просмотры то я тогда сделаю вторую и третью части ну и так дальше ну шутка про миллиардные но тем не менее если будет динамика роста просмотров видео а я это буду видеть я знаю примерно и динамику по другим видео то то соответственно но ну, если будет лайки комментарии все такое вот поэтому Поэтому, дальше, на фоне, вот вы сейчас видите, это сейчас не игра, да, это я делал записи, ну, э, написание каких-то простеньких программ, простеньких, цель которых была не написать какую-то конкретную программу, а цель была, бы был сам процесс, то есть создание для фона. И дальше это все ускорено в 4 раза, то есть я думаю так, как бы поэффектнее, покруче. Ну, все будет выглядеть, чем если на фоне какая-то игра. Вот, соответственно, чтобы подготовить этот ролик, ну, пришлось потратить какие-то усилия и время, да, чтобы все это в целом сделать. Поэтому, еще раз повторяю, если после просмотра, ну, сразу скажу, здесь будет много всякого ассемблера от того года, тех годов. Другие части, они вроде бы попроще, поинтереснее. Это такая, вроде бы, как бы затянутая часть. Ну, ну, вы, короче, смотрите. Потом сделайте выводы. Если вам нравится и хотите следующие части в таком же формате, лайкаем, максимально репостим, там делимся и все такое. Ну что ж, э -э -э, приступим, приступим. Итак, внутри Space War. Программно-археологический подход к первой видеоигре. Это серия статей по археологии программного обеспечения, посвященная Space War, самой ранее из известных цифровых видеоигр. Исходный код игры был полностью проанализирован, и этот анализ был разбит на 11 частей. И сегодня часть первая. Называется она «Этот дорогой планетарий». Знаменитая программа в программе Питера Сэмпсона. Итак, начинаем. В первой из этих статей, ну или видео обзоров, мы исследуем закрытую часть Space War. Дорогой планетарий, ну, так написано. Питера Сэмсон. Это знаменитая программа в программе, которая отвечает за отображение звездного поля на фоне. Исследование исходного кода Space War может дать некоторое представление о том, каково же было программирование на самом деле полвека назад, до появления языков программирования, до того, как появились операционные системы или ПЗУ. И это обеспечивает острое ощущение от того, чтобы заглядывать через плечи полубогов сквозь время, наблюдая за работой олимпийцев. Для этого может пригодиться концепция исходного кода как текста означающее, что даже функциональная проза, такая как программа, все еще является текстовой продукцией, включая все основные последствия, и что, по крайней мере, некоторые из них будут по-прежнему доступны в чертах итогового текста. Планетарий, или как он там, э, он в кавычках там написан, дорогой планетарий, то есть, ну я так перевел, э, Питера Сэмпсона, благодаря своей изолированной природе, является идеальной точкой для этого стремления. Включенный в основную программу прямо в горячей фазе своего развития в марте 1962 года, планетарий создает атмосферный фон благодаря своему медленно, но устойчивому, устойчиво движущемуся звездному полю и с функциональной стороны является ориентиром для маневрирующих космических кораблей. Более того, своим реализмом он много чего добавляет к требованиям Space War, обеспечивая реалистичную симуляцию законов Ньютона и космического полета. И вот вы видите исходный код этого планетария для макроассемблера PDP-1. PDP-1 это компьютер такой, на котором была и написана эта игра. И вот вы его сейчас видите. А это код ассемблера, генерирующий данные, который часто ошибочно принимает за сам код. Вот. Но Некоторые здесь данные, вы можете увидеть там три точечки, к примеру, там есть такие метки 3G и 3Q, и перед 3Q, три точечки. Это означает, что здесь много вот таких вот данных. Они здесь пропущены для того, чтобы сэкономить место. Одной из причин того, что этот код часто ошибочно принимают за саму программу является то, что карта звездного неба пришла в отдельном листинге или на бумажной ленте, которая должна была быть подана в считыватель после основной программы. То есть считывалась основная программа, а потом считывалась вот этот вот, вот этот вот планетарий. Space War был организован по модульному принципу, с главной частью включавшей код главного цикла игры и некоторыми другими частями, охватывающими код, который не изменялся и в главных версиях и хранился на отдельных лентах. Этими частями были, первое, определение некоторых макросов, обычно используемых в MIT. Это там Массачусетский исследовательский институт или, или технологический институт, вот. ну, где собственно и была разработана эта игра. Так вот, определение этих макросов, не включенных ни в один листинг SpaceWall. Вторая часть, таблица игровых констант. Некоторое макроопределение специально созданное для SpaceWall. К примеру, генератор случайных чисел или макросы для инициализации таблицы значений. Далее, основные программы для умножения и деления. программа косинуса синуса, которая фактически э, начала кодирование. Если вы смотрели мое видео, э, история видеоигр, то там как раз была такая ситуация, когда SpaceVo начали писать, но типа долго не писали, не писали, и к разработчику пришел Товарищ говорит, одежь, собственно говоря, игра. А он говорит, да у меня тут не получается, синус, косинус вычислить. И тут такая фраза, хорошо, Рассел, вот под программа синус косинуса. Теперь каково ваше оправдание? Вот. Далее, э, что еще э, входят? ну Какие макроопределения еще были написаны специально для SpaceWall? Например, целочисленная процедура с квадратным корнем набросок компилятора Дэна Эдвардса для рисования космических кораблей. Там код, генерирующий отображение центральной гравитационной звезды. И, наконец, основная часть планетария. Это можно назвать библиотечной частью Space World. То есть это все, что я перечислил. Дальше, часть третья. Главная часть игры, которая обрабатывает всю логику. И четвертая часть это данные звездного неба. Ну что ж, Приступим к разбору э, кода э, Space War. Звездное небо – последняя и окончательная часть Space War. И она начинается с заголовка, подписанного Питером Сэмпсоном. Как вы видите, PRS. Вот, Star, Stars by PRS. Далее, что же это за данные, которые идут после? Очевидно, вот вы сейчас видите, что это некоторые координаты звезд, сгруппированные в группы, обозначенные 1J, 4J и 1Q, 4Q. Любой символ в начале строки, за которым следует запятая, является меткой для регистров памяти. После этой метки идут инструкции. Ходят слухи, что это была карта ночного неба, видимая с крыши Массачусетского технологического института. И на самом деле это было вполне возможно. Массачусетский блин, технологический институт был фактически первым подрядчиком НАСА для проекта Аполлон с 1961 года для разработки навигационных систем, в том числе систем на основе гироскопов. Для ЕТОГО на крыше этого института были установлены испытательные установки и, вероятно, в то время были доступны некоторые данные с этих установок. Вырезка из статьи dj.m.greza «Происхождение космической войны». Используя данные американского эфиримидного и морского альманахов, Самсон закодировал все ночное небо вплоть до чуть пятой величины между 22,5 градуса северной широты и 22,5 градуса южной широты, включая большинство знакомых созвездий. Питер Самсон из MIT написал программу, которая отображает карту звездного неба. Если смотреть с экватора Земли, размер области действия ограничивает область карты до 45-градусного отрезка неба звезды до чуть выше пятой величины отображаются. Итак, мы знаем, что эти данные из американского эфемидного и морского альманахов. Но как они закодированы? При более внимательном рассмотрении мы обнаружим, что это наборы значений x, y в диапазоне по x от 0 до 8192 вдоль оси x и Минус 512, плюс 512 вдоль Y оси. За отдельными вставками макроса MAC идут комментарии. Все в строке после косой черты является комментарием. Указывающий комментарий, ну то есть этот комментарий указывает на отдельные звезды. Более того, мы можем заключить, что метки. 1j, 4j и 1q, 4q группируют звезды по величине, по величине, ну, кажущейся яркости, от первой до четвертой величины. Мы также можем заметить, что данные упорядочены внутри этих групп по возрастанию значений x-координаты. Ну, как к примеру, он там, есть 1537, 1762 и так далее. Наконец мы можем сделать вывод, что метка э, nj, ну, имеется в виду 1, 2, 3, 4, там j, безусловно обозначает начальный адрес группы, а метка nq обозначает последний набор в координате, координат в группе. Чтобы понять эти координаты, мы должны учитывать возможности дисплея DEC PDP1, компьютера, предназначенного для запуска этого кода. Этот дисплей DEC Type 30 CRT представлял собой точечный дисплей с техническим разрешением в 1024, произвольно доступных графических местах как по осям X, так и по оси Y. Начальная точка системы координат дисплея находилась в центре, растянувшись от минус 512 до плюс 512 в обеих направлениях. Это был фактический режим по умолчанию. Было также три других возможных положения источника, которые могли бы э, быть выбраны каждой отдельной командой отображения. Но SpaceWall всегда использовал эту опцию по умолчанию. Основываясь на этой информации, мы можем понять м, конкретное э, масштабирование данных. Y-ось масштабируется до размеров дисплея, а масштабирование X-оси примерно соответствует этой пропорции. Теперь давайте еще раз рассмотрим детали кода, который создает таблицу данных звездной карты. Первая строка после заголовка указывает начальную позицию кода путем установки счетчика программы. Любое выражение, за которым следует косая черта, устанавливает счетчик программы в положение, указанное в выражении. В данном случае это восьмеричная 6077, которая находится в конце 12-разрядного адресного пространства PDP-1 в диапазоне от 0 до 77777. Ну это восьмеричная система счисления. Следующая строка это комментарий, предоставляющий историкам точную дату написания кода, а именно 13 марта 1962 года. Далее, десятичная псевдоинструкция decimal Инструктир... инструктирует ассемблер обрабатывать все следующие значения как десятичные, а не как восьмеричные значения, которые были бы режимом по умолчанию. Далее идет определение макрокоманды mark. Далее... Заключенное внутри ключевых э, слов, то есть это э, определение марк, заключено внутри ключевых слов ассемблера. Псевдоинструкции еще. Называются они еще псевдоинструкциями. Define и terminate. Строка mark XY предоставляет имя макроса и имена аргументов, которые макрос будет принимать. Все параметры макропараметры в верхнем регистре, а все, осталь... а все остальные символы строго в нижнем. Псевдоинструкция «repeat8» инструктирует ассемблер повторить внутренние инструкции, приведенные во вста... в оставшейся части строки 8 раз. Это суммирование значения параметра «y» 8 раз, что соответствует умножению на 2 восьмой степени или выполнению 8 побитовых сдвигов влево. Последняя строка вставляет результат 8192-x, а затем значение y, полученное в результате выполнения предыдущей операции. Итак, с счетчиком программы, установленным в 6077, этот макрос, приводит к вставке вот этого кода и метка 1j указывает на адрес 06077 адреса в восьмеричной системе следующей ячейкой за 6077 идет ячейка с адресом 6100 ну в восьмеричной системе я думаю вы это понимаете для чего же этот макрос ну, давайте подробно рассмотрим инструкцию dpy. Ну, эту инструкцию мы рассмотрим дальше, а сейчас просто обсудим, которая касается дисплея. Эта инструкция не включает координаты, но имеет некоторые другие параметры, такие как яркость блика, который будет отображаться. Вместо этого координата ожидается в двух адресу... адресуемых пользователям регистрах pdp1. Первый регистр это аккумулятор AC. а второй регистр это регистр ввода-вывода IO, Input-Output, который обеспечивает x и y координаты соответственно. Кроме того, эти координаты ожидаются в битах 0-9, общей длины слова 18 битов, то есть слово здесь 18 битов. Причем биты отсчитывались от старшего значащего бита в самой левой позиции. Для этого значение должно было быть смещено на 8 бит влево, что в точности и делает оператор repeat. Макроассемблер поддерживал только базовую ари арифметику, поэтому сдвиг должен был быть выполнен путем сложения, ну, повторения сложения 8 раз. Благодаря этому теперь y-координата готова к развертыванию в регистре ввода-вывода. Значение 8129 из которого вычитается x-координата, соответствует максимальному значению оси x. И последняя псевдоинструкция Start4. Фактически заканчивает исходный код, инструктируя ассемблер выводить любые ленты чтения в память с начальным переходом к начальному адресу 4, который также был начальным адресом по умолчанию для любой программы для pdp One. С подготовленным таким образом данными мы можем приблизиться к коду, который фактически управлял отображением. Прежде чем мы продолжим изучение кода, целесообразно потратить немного времени для того, чтобы немного понять его язык, на котором он написан. PDP-1 или как его полное название, программируемый процессор обработки данных 1 корпорации Digital Equipment Corporation, представлял собой 18-разрядную твердотельную машину с процессором, примерно соответствующим тактовой частоте 200 кГц. Большинство арифметических операций занимали 10 микросекунд или 100 тысяч операций в секунду, потому что они имели два обращения к памяти, одно для инструкции, а другое для оперантов. Как обычно, в вычислениях до появления IBM на 360 Биты делились на группы, ну или они здесь называются полубайтами. По три, то есть три бита это такой полубайт. Причем PDP-1 не являлся исключением. Это восьмеричное обозначение оказалось полезным, так как все три бита, установленные в единицу, дали бы двоичное числовое представление семерки. Итак, вы видите формат инструкции PDP-1. 18-битные инструкции PDP-1 хранили как инструкции, так и адреса в одном слове. Причем старшие 5-битов представляют код операции, а младшие 12-битов предоставляют адрес ячейки памяти, обычно называемый Y. 12-бит работают с максимальным адресным пространством в 7777, в восьмеричном или в десятичном это 4096, то есть... С максимальным адресным пространством там, в 4096 ячеек памяти. Что также было настройкой, настройкой памяти PDP по умолчанию. Путем добавления специального модуля, 12-разрядный режим адресации мог был расширен до 16-битного режима. Пятый бит, или так называемый I-бит, это так сказать отложенный бит, изменяет большинство инструкций, если он установлен в единичку. Когда содержимое регистра или ячейки памяти от, а, обрабатывается как числовое значение, для представления значения используются все 18 битов. Причем знаковый бит находится в позиции 0. Бит, ну, 0 бит. Что касается макроассемблера, он был изначально разработан для TX0 и потом перенесен на PDP1 за 2 дня. Любые символы, включая те, которые обозначают инструкции и некоторые специальные константы, просто складываются. Сумма всех символов в строке составляет код инструкции для данной ячейки. Символы могут быть, могут быть определены в любом месте, но только один раз. Макросы можно вызывать в любом месте. Имена макросы и псевдоинструкции должны иметь длину не менее 4, 4 символов. И может сокращаться до 4 символов. Мы должны помнить что любой символ длиной до трех символов является нормальным символом. Например, это код операции или метка. Все, что имеет длину 4 символа или более, является псевдоинструкцией, подобно макросу или директиве. Были некоторые специальности символы, в частности i или i да, на английском, предоставляющие значение, так сказать, отложенного бита. И символы 1 с 2s и так до 9s, предоставляющие операнды для команд сдвига и поворота. И вот вы видите небольшой пример сдвига и загрузки значения в регистр. К примеру, если ФУ будет меткой с адресом 2000 в восьмеричной системе, это даст вот такой вот код. Все значения приведены в восьмеричной системе счисления. Кроме того, в счетчике программ использовались два специальных символа. Точка будет обозначать текущее местоположение, а буква R в верхнем регистре будет означать точку вставки кода, созданного определением макроса. Метки, определенные внутри макроса, были локальными для них, и к ним нужно было добавить R, чтобы дать фактический адрес при ссылке на локальную метку. Также для этого довольно легко определить, является ли конкретный адрес метка, то есть будет она локальной для макроса или глобальной. Как упоминалось ранее, касая черта запускает комментарий, заметным исключением слэ слэша, следующего сразу за выражением. И в этом случае программный счетчик будет установлен в данное выражение. Итак, Теперь мы можем с радостью погрузиться в какой-то реальный код. И вот код для отображения планетария начинается так. И после длинного определения макроса DisList заканчивается так. Макро-определение Background довольно простое, в том числе просто инструкция перехода к подпрограмме с меткой, с меткой BSK. Но оно представляет нам информацию о том, что BSK будет основной точкой входа и что она должна вызываться как подпрограмма. GSP очень похож на обычную инструкцию перехода с текущим состоянием счетчика программ, хранящимся внутри аккумулятора AC, который будет использоваться в качестве адреса возврата. Код начинающийся с метки BSK, BSK является основной процедурой для всего планетария. И посмотрим, чем он занимается. Первая инструкция DAP или DAP помещает содержимое аккумулятора, содержащегося в настоящее время, в, содержащий в настоящее время адрес возврата в адресную часть местоположения, помеченного как BSX. Это местоположение изначально содержит инструкцию J, JMP, ну jump, что означает переход к самому себе. Это было соглашение, указывающее, что фактически адрес будет вставлен во время выполнения. Теперь DAP будет вставлять содержимое AC адрес возврата, в адресную часть младшие 12 бит этой инструкции, оставляя код операции JMP как есть. Когда инструкция в bsx будет выполнена, этот вызов, это вызовет переход к адресу возврата. Следующая инструкция szs40 является условным пропуском, пропускающим следующую инструкцию, если переключатель номер 4 не установлен в верхнее положение. Сенсорные переключатели представляли собой массив управляющих переключателей на консоли PDP-1. То есть это такие реальные переключатели, которые надо было переключать ручками. Тумблерки такие. Инструкция, следующая сразу за этим, является переходом в BSX. Переход к адресу возврата. Что приводит к преждевременному прерыванию этого кода. Таким образом, установка переключателя 4 на панели будет препятствовать выполнению основного цикла планетария, и звезды не будут отображаться вообще. Следующая инструкция содержит, э, предположительно делает все остальное, поскольку за ней непосредственно следует переход к адресу возврата. Ну, давайте посмотрим поближе. Инструкция ESP Index and Skip One On Plus Увеличивает содержимое местоположения, указанного в адресной части BCC, на 1 и пропускает следующую инструкцию, если содержимое данного местоположения приведет к положительному числу. Для этого мы будем ожидать, что содержимое местоположения, помеченного как BCC, будет иметь отрицательное значение при подсчете. Пока значение отрицательное, выполняется переход к адресу возврата и звездочки не отображаются. Очевидно, что есть вызовы, когда планетарий ничего не будет отображать. Инструкция, следующая после перехода к адресу возврата, выполняется только в том случае, если содержимое BCC будет положительным, в этом случае 0, а условие ESP из предыдущего листинга будет соответствовать ну, этому значению. В этом случае инструкция LAW, 2 загрузить э, аккумулятор с номером таким-то, загружает значение минус 2 в аккумулятор. Следующая инструкция DACBCC, э, ну, положить в аккумулятор, э, хранит э, содержимое аккумулятора в ячейке памяти, помеченной как BCC. Таким образом, BCC – Будет начинаться с нуля и таким образом будет установлен на, э, значение минус 2. При следующем, при следующем запуске BCC будет проиндексирован и затем будет равен минус 1, что приведет к переходу на адрес возврата. При следующем запуске BCC будет снова увеличен, чтобы содержать нулевое значение, что приведет к пропуску. И BCC снова будет сброшен на минус 2. Планетарий будет делать хоть что-нибудь только при четных циклах. Следующие четыре псевдоинструкции приводят к включению макроса дислис, каждый с параметрами, задающими начальное и конечное расположение звезд определенной величины, и третий параметр, варьирующийся от трех для первого вызова до нуля в четвертом. Очевидно, дисли сделает тяжелую работу. И мы это увидим позже. Инструкция ESPBKC увеличивает значение другого счетчика и пропускает следующую инструкцию. Если содержимое, помеченное как BKC, будет положительным или нулевым. Следуя шаблону, с которым мы уже сталкивались ранее, следующая инструкция перейдет к BSX, то есть перейдет к адресу возврата. Таким образом, следующие инструкции будут выполняться, если BKC будет нулевым или положительным. Так, далее. LAWI20 и DACBKC загружают число минус 20 в аккумулятор и помещают его в ячейку BKC. Содержимое BKC увеличивается с минус 20 до нуля, а затем снова будет сброшено до минус 20. Следующая инструкция LAV, уже буду так говорить, I1 загружает значение минус 1 в аккумулятор и добавит к этому содержимое адреса, помеченного как FPR, оставив результат в аккумуляторе. SPA, пропустить при положительном значении аккумулятора, это условный пропуск следующей инструкции, если результат предыдущей операции будет нулевым или положительным. В этом случае, если оно будет отрицательным, следующая инструкция add 20000 добавляет к этому константное значение 20000. DAC-FPR окончательно помещает содержимое в аккумулятор, а содержимое аккумулятора обратно в ячейку FPR. Таким образом, на каждом 20-м или э, в десятичной системе, на каждом 16-м рабочем цикле FPR будет увеличен на единицу. А FPR будет в диапазоне от 0 до 20 тысяч. Это в восьмеричной системе, а в десятичной это от 0 до 8192. Мы можем сделать вывод, что FPR контролирует положение звезд, движущихся с течением времени. Единственная задача счетчика BKC состоит в том, чтобы контролировать время этого продвижения. Последний, безусловный переход к BCX завершает код цикла управления, за которым следует местоположение. Используемые для этих счетчиков, для этих трех счетчиков, мы можем заметить, что FPR изначально установлен на 10000, что указывает на самый центр звездной карты. Таким образом, планетарий будет выполняться только в том случае, если переключатель номер 4 включен. Он будет выполнять любую работу по отображению только каждый второй цикл что контролируется счетчиком в BCC. Положение ночного неба в FPR изменяется на каждом 16-м цикле отображения. Управляется счетчиком BKC и будет в диапазоне от 0 до 20 тысяч в восьмеричной системе. И первоначальное значение это 10 тысяч, то есть середина карты. Ну, в, в, в, в, в, в десятичной системе это не 10 тысяч, а 8192. Итак, теперь рассмотрим величину звезд. Макрос Disless отвечает за отображение величины звезд. Это довольно длинный макрос. Фактически он самый длинный во всем коде SpaceWall. Хотя планетарий может показаться довольно коротким в виде списка, ну всего одна страница. Большая его часть будет вставлена 4 раза в память PDP-1 при каждом из 4 вызовов Disless. Из определения мы узнаем, что Дислис будет принимать три параметра: j Q, э, ссылающие на, ссылающиеся на начальную и конечную точки данных величины звезд, и третий параметр b. Следуя шаблону, который мы уже встречали в макросе MARK, повторяющуюся псевдоинструкцию repeat 8. Очевидно, эта инструкция подготавливает третий параметр для последующего использования, сдвигая его содержимое на 6 бит влево. Исследуя код на момент любого вхождения параметра B, мы находим наконец только одно включение. dpy-1 плюс B. dpy это инструкция, которая указывает дисплею отобразить точку на экране. Это подтип команды input-output-transfer управляющий любой связью с периферийными устройствами. Два младших полубайта, здесь, как мы помним, полубайт равен тремя битам, обращаются к конкретному устройству. В данном случае это устройство номер 7 для CRT, то есть это дисплей на электронно лучевой трубке. В то время как биты с 6 по 11 устанавливают параметры для устройства. Присутствие i бита приводит к тому, что центральный процессор будет ждать завершения выполнения команды устройства. dpy был написан на ассемблере макросов включением этого бита. Отсюда и вычитание i, чтобы не пришлось ждать, пока дисплей завершит выполнение команды. Биты с 9 по 11, бит 11 находится в седьмой позиции справа, устанавливает интенсивность отображаемой точки на любую из 8 доступных яркостей. Таким образом, B, сдвинутый на 6 бит влево, установит яркость для этих звезд, а 4 отличительных вызова Дислис назначат одну из четырех самых интенсивных яркостей, любой из четырех звезд, которые будут отображены. Идем дальше. CLF-5, сбросить флаг программы, сбрасывает флаг программы 5 на 0. Флаги программы были еще одним регистром PDP-1 предоставляя вектор битов флагов, которые можно было установить, сбросить и пропустить. Кроме того, некоторые устройства устанавливают флаг программы, например, чтобы указать, что вход ожидает быть обработан. LagFlo плюс R загружает содержимое по адресу Flo в аккумулятор. Из три следующих команды DAP помещают это значение по адресам fpo, f, i, которые затем увеличиваются командой idxfyn плюс r. r, добавленный ко всем адресам, представляет точку вставки макроса, которая должна быть добавлена к относительным адресам локальных меток в конечном производстве этого макроса. Значение в местоположении flow задается параметром j, адресом первой координаты x указанного диапазона звезд, который таким образом копируется на три других адреса. Последнее превращение адреса, скопированного в FYN, делает его фактически указателем на первую Y-координату, которая следует непосредственно в памяти. Итак, все настроено и готово к работе. Работа начинается с метки FIN. Лаг загружает содержимое адреса, который был вставлен здесь ранее в аккумулятор. И судя по комментарию, это будет значение X. Следующая инструкция sub FPR вычитает значение по адресу FPR из аккумулятора. SMA пропускает следующую инструкцию, если результат этого вычитания, а это теперь новое содержимое аккумулятора, будет отрицательным. Положительное значение будет означать, что позиция будет находиться за пределами экрана справа, за правым полем, и будет выполнен переход к локальной метке FGR. Если мы все еще находимся в границах с правой стороны, то выполняется команда ADD2000, добавляя к нему константу 2000, ну, в восьмеричной системе или 1024 в десятичной. 10 а 1024 это ширина дисплея. Метка FRR, метка FRR инструкция SPQ пропускается, если содержимое аккумулятора будет положительным, но не нулевым. В любом случае, это проверка левой границы. Если значение x будет все еще отрицательным после добавления, мы будем за кадром слева. И следующая инструкция с пометкой FOU приводит, приведет нас к метке, ну, к инструкции FUU, выполнив команду jump FUU плюс R. Если мы все еще в границах, код FIE подготавливает значение в аккумуляторе. X-координаты. Для команды dpy, добавляя константу 1000 и сдвигая результат на 8 бит влево, выполняя sal8s. Инструкция, помеченная как fyn, загружает y-координату в регистр ввода-вывода с адреса ранее указанного. Так как это значение уже было подготовлено с помощью макрокоманды mark, для этого не требуется подготовительной работы. dpy-i плюс b – Наконец, выводит это на дисплей, освещая нас прелестями ночного неба с точной яркостью, указанной в параметре b. S, последняя инструкция stf5. Установить флаг программы. Устанавливает флаг программы 5, который был сброшен до нуля в начале макроса. Можно предположить, что это будет какой-то флаг, к примеру, занят, указывающий, что любая работа по отображению была фактически выполнена. Итак, мы успешно установили звезду. И у нас осталась задача продвижения по таблице координат и проверки границ J и Q. Посмотрим, как это было сделано. Так, мы у метки FID. Команда IDX FYN плюс R увеличивает значение FYN, чтобы указывать на X координату следующей звезды. И оставляет результат операции инкремента в аккумуляторе. Затем это сравнивает командой SAD лио Q 2 с константой, собранной из Q плюс, представляющей инструкции для загрузки первого адреса координаты за пределами нашего диапазона звезд. Если значения равны, мы вышли за пределы и переходим к метке FLP со следующей инструкцией. Далее идет инструкция SAD FPO плюс R. Это уже другое сравнение, на этот раз со значением в fpo, копия исходного x значения. Если значения равны, делаем переход к метке fx, чтобы выполнить переход по адресу возврата в следующей инструкции. Если не равны, инструкция jmpfx пропускается и после обработки всех крайних случаев адресные указатели наконец-то обновляются. Далее инструкция DAP FIN плюс R сохраняет, сохраняет новое значение X в адресной части FIN. И другой индекс для FYN продвигает, ну FYN, там IDX FIN плюс R, продвигает адрес, чтобы указывать на следующую Y координату. Таким образом мы готовы еще к одной итерации, иницинированной иници... иници... как инструкция J. JMPFIN плюс R. Идем далее. Метка FJR будет достигнута, если положение по X текущей звезды будет выходить за пределы правого края, имея положительное значение даже после вычитания 20 тысяч. Инструкция ADD минус 20 тысяч плюс 2000 вычитает общий размер по оси X из значения X, в настоящее время в аккумуляторе, ну, который находится в аккумуляторе. И добавляет к этому ширину дисплея. 2000 или 1024 в десятичной системе. Таким образом, код выполняет полный переход к позиции в аккумуляторе, а также повторно рецентрирует ее для отображения. Так, метка FUU. Срабатывает, если текущее значение X будет за кадром слева. SZF5. Пропустить флаг программы. Пропустит, если, если наш флаг занятости все равно будет равен нулю, И мы еще не отобразили звезду. В случае, если мы уже отобразили некоторые из них, то все готово, поскольку наши данные упорядочены. А следующая инструкция, помеченная как FX, обеспечивает последний переход к адресу возврата с помощью jmpflo плюс R1. Поскольку FLO это метка последнего слова. Созданного этим макросом переход по адресу, следующему сразу за этим, установит счетчик программы на следующую инструкцию вне макроса. Если флаг 5 по-прежнему равен нулю и мы еще не отобразили точки, следующие две инструкции, обе idx flow плюс r, будут увеличивать указатель в фло, той, которая изначально начинается с первого значения x, представленного в j, дважды, чтобы указать на следующую пару координат. Далее идет проверка SAS Q плюс 2 на то, выходим ли мы за пределы диапазона или нет. Если нет, то мы перейдем к следующей звезде, перепрыгнув на FID. Если мы промахнулись, то инструкция AllowJ загрузит значение параметра J, самое первое значение X, в аккумулятор. А DACFLO плюс R поместит это значение в адресную часть Flow, эффективно сбрасывая фло к его начальному значению. Выполнив JMPFID плюс R, мы снова попробуем следующую звезду. И, наконец, мы достигли метки FLP. Если указатель на и ту координату в адресной части FYN оказался вне границ рядом с FID, указав на адрес в Q плюс 2, э, Ну, мы достигли, если вот эти все условия, да. Далее в коде идет проверка, будет ли значение в FPO по-прежнему содержать начальное значение инструкции LIOJ. Для этого константное выражение LIOJ загружается в аккумулятор с помощью LAC LIOJ, а затем сравнивается со значением в FPO с помощью инструкции SAD FPO плюс R. Если равно, мы переходим на адрес возврата в FX. В противном случае адресная часть FIN сбрасывается до значения параметра j, который все еще находится в аккумуляторе. Инструкция dAPFIN плюс r инструкция LAWJ плюс 1 загружает адрес первой Y координаты в аккумулятор, а dAPFYN плюс r перемещает, помещает его в адресную часть FIN. Yn. Теперь, когда указатели на x и y координаты сброшены до их начальных значений, мы готовы начать сначала, к, с, ну, сначала с перехода к метке fin. Последние два слова обеспечивают адреса для меток fpo и flo. Для первой задано с помощью lio в адресной части, а последнее инициализируется значением j, адресом первой x координаты. Ну... Все, на сегодня все. Следующей части вроде бы, вроде бы поинтересней. Я их так пролистал, ну, точно не могу сказать, ну, вроде бы да. И, по идее, должны быть покороче. Ну, но, ну, ну, ну, здесь не все приведено из оригинала. В оригинале гораздо больше буквок, вот, но код, в принципе, был приведен весь. Некоторое рассуждение я не приводил. Ну, думаю, все. Что тут еще сказать? Если вам это все интересно, помогайте продвигать. Если, ну, видео, да, если буду видеть динамику роста, хорошую динамику, то, конечно же, буду делать части 2, 3, ну и, и так по всем частям. Ну, а на сегодня все. Всем спасибо за внимание. Подписываемся, делимся, ставим лайки, комментируем. Всем пока.